И снова всех приветствую на своем канале Master Pro. И сегодня у нас, как обычно, бытовуха. Блин, снимаю то, что ломается у меня, что ломается у каждого человека в доме, в квартире, если вдруг такая херня действительно случилась. В моем вот случае у нас вот имеется вот такая вот кровать. Такая стандартная кровать на остальном каркасе с деревянными ламелями Я думаю каждый сталкивался Я в прошлом видео, которое будет по ссылочке в описании Пытался изготовить ламель, которая в принципе Думал из обычной фанеры сделана Но как я столкнулся, посмотрев методы изготовления данного добра ламели, которые у вас предоставлены Я посмотрел ролики, как изготавливаются так данные ламели изготавливаются непосредственно с клейкой шпона. Под уже с готовым, грубо говоря, там идет лекалом. склеиваются, потом это все напиливается на ленточных станках. И вот такие ламели, они уже изначально вот такие готовые готовы идут. То есть их не гнут, они, грубо говоря, собираются уже в готовом каркасе. Что делать, в принципе? Была у меня мысль заказать готовые ламели вот именно ровно размером размер и я думаю каждый хотел бы чтобы ты просто готовую ламель заказал и тупо поставил но получается что ни хрена так не получается и просто так ты ламели вот эти не купишь готовые и случилось то что случилось прошло немножко времени и дети поигравшись Поигравшись, сломали еще одну ламель Блин, ну я конечно столкнулся с полной жопой, если честно, я вообще удивился Ну я думаю, как бы начал искать, конечно, где мне это добро купить И Купил Данные ламели, в принципе, а их не так уж и много видов Они отличаются обычно по ширине, по толщине они практически тоже все одинаковые Они обычно отличаются по ширине ширина там 67 68 и есть пошире то есть но ну, это уже я не знаю как они там отличаются но суть в том что в основном эти ламели они все идут вот от стандартной ширины О, стандартной ширины бывает просто чуть-чуть отличаются и длина у них разная блин. То есть, это скорее всего все зависит от самого основного отказа и нашел я да, я нашел данные ламели, они продаются в магазине Винтик и Шкантик Это находится у нас как раз на дземга По адресу советской 23 корпус 2 Там во дворах с торца здания вы увидите, что там Винтик и Шкантик и Все для ремонта Также я думал, что до этого я искал их в магазине ударных, Но ударники их не продают, поэтому Вы их найдете только вот там Они там разных размеров есть и в основном они отличаются там они по длине. У них там несколько штук в ряд стояли. Видите, я прикреплю. Несколько штук их там в ряд стояли. И они, с, а, она там чуть-чуть На 90-91 длина. Но суть в том, что мне, в принципе, достаточно просто по размеру подпилите Что мы делаем? А Чтобы просто поменять, нам достаточно просто. Вот у нас идет как образец один. В принципе. Да, вот мы смотрим, размеры его, вот они указаны. Размеры тут 900 и 80... Нет, не 87. Наверняка 67 и на 8. То есть толщина 8, 67 ширина. Ну, какие есть, такие есть, в принципе. Вот у нас сломанная, да? И что они делаются? Вы просто берете ровно, так же симметрично, в разбежечку, Просто берете, отмечаете, отрисовываете и просто напросто края обрезаете. Сейчас посмотрим, посмотрим вот вторую, да, которая сломалась у нас как раз вот в этом месте. Длина у них всех, в принципе, должна быть одинаковая. Так и есть. В принципе, для того, чтобы мне заменить вот эти парочку ламиды, нам, не, нам достаточно просто просто-напросто отрезать по длине. То есть, за образец, я думаю, вот этот не сильно поведенный, просто берем пару штук. Я, я купил себе всего 5 штук, на тот случай, если ребенок у меня остальное не проломит. Надеюсь, не проломит, Ну, скорее всего, проломит, потому что они с подружками приходят, и тут такие, блин, так скачет, что кашина. Также прикладываем. Также э, приблизительно. То есть как бы не заворачивайтесь, у них радиус в принципе один. Э, Лево-право хуже не сделаете. Все и просто-напросто мы и отрезаем по размеру. Можно было бы, конечно, циркулятором, но уже давно ножовку не пользовался. Готово готова. И вторая. Чтобы вы понимали, я вот всегда напилю. У меня вот она полоса. В внешней части я всегда делаю надпил чтобы не пролететь. Значит, ножовка, если честно, не пилил уже давно, с тех пор, как изобрели на болгарку диск по дереву, с тех пор, как появился лобзик циркулярка, я ножовкой пользуюсь уже очень крайне редко, это вообще было очень редко, поэтому уже только наличники запиливать, на вставляем, нехитрым способом, путем натяжки. Одна готова. И вторая. Поправляем пластмассовые вставочки. Вот видите, одна пластмассовая вставка у нас сломалась. Но она опять же повторюсь, она ни на что не повлияет. Они продаются. Я видел продаются вставки. Ну, пока. Я думаю подойдут и пускай пока эти постоят. Мало ли что там еще мне ребенок поломает. Вставляем. Натягиваем. Как этот Рубин блядь. Опа! Вот у нас косяк. По сути, они должны быть очень гибкие. И если она сломалась, это говорит как раз о том, что она не была особо качественной, она поломалась и так. Потому что вот там у нас стояла, я установил, с ней проблем особых не было. Вот именно из-за этого такие вещи покупать нужно в запас. Если уже столкнулись с такой проблемой, лучше берите из Она серьезно говорю. У меня вот оператор тут прикола мочит Я думаю, что я так Не, по сути, серьезно, она очень гибкая И она должна была встать, встать легко, как вот так Если она у вас уже сломалась Она бы, получается, она бы сломалась И до этого Потому что она, во-первых видим уже тут шпон наклеенный Со вставками, и, скорее всего, здесь она Склейка была не до конца Качественная, потому что Я боюсь, честно, руками так просто не сломаешь Берем другую и начинаем так же делать. Чтобы сравнить, да? Она не может быть больше. Вот она. Полосы у меня сходятся. Я говорю, я пилю она так же, как она была. Она не может быть длиннее. Ну что, будем пробовать так же и с этой. ставкой все назад, это туда. И пробуем. Эта ламель у нас более понадежнее. Чтобы вы понимали По сути эти ламели они как расходный материал То есть э, вы не будете э, уверены что вот она потом все вы поставили она не сломается Вот эта вся решетка, вся вот эта решетка, вся вот эта сетища, вот эта конструкция ламели Сделала для того чтобы добавить вам комфортно при э, сне то есть они мягкие, они подвижные, они гибкие, то есть, как бы вот, они даже, кстати, не все одной жесткости, чтобы понимали, и такого не будет, что они все, блин, одинаковые, ой, одинаковая жесткость, они все разные, потому что они тупо и склеены, ну, клеены вообще из, из неодинарного спона, были бы они все из пластмасса, было бы совсем все по-другому, ну, не об этом сейчас. Всегда, если вы надумаете э, ремонтировать подобные вещи, менять там ломели, всегда берите запас. Никогда не покупайте всю притирочку. Я вот купил себе э, ломели. Э, она стоит одна всего 180 рублей. 180, я купил себе 5 штук. Это мне обошлось 900 рублей. То есть это вот показатель, вот одна сломалась, ну и сломалась. Ничего страшного, 180 рублей, знаете, это не разосалую кровать, лишнюю десятку отдавать. Это как раз, как раз был показатель, выдержит ли ламель или нет. То есть, если бы вот эта ламель это сломала бы, я бы блин, выпилил еще, у меня две запасы осталось. Ничего страшного, потому что именно опытным путем такие вещи все ремонтируются. Есть, как бы, вот так вот. Надеюсь, кому-то видео было полезно. Поделись этим видео с друзьями, если действительно ты тоже столкнулся с такой проблемой. Как же себе починить вот такие ламели? Где же их брать и как их ремонтировать? Надеюсь, кому-то было полезно. Оставляйте комментарии. Делитесь видео с друзьями. Ставьте классы. Не обязательно, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также на мои каналы будут ссылки в описании. Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте. Все будет у меня в описании под этим видео. Не забывайте подписываться, чтобы колокольчик был у вас не красным, а серым. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам в ремонте вашей кровати. Всем спасибо и всем пока.